И в пост, и в жару этот фасолевый суп пойдет на ура. Фасоль сделает блюдо сытным, отсутствие мяса позволит вам оставаться бодрым. А лимонный сок и зелень приятно освежат. Готовим? Такая фасолевая похлебка является традиционным блюдом для Греции и Кипра. Ее можно готовить с различными сортами бобов, но вкуснее всего все же именно с белой фасолью. Прекрасно сочетается с таким супом маринованные овощи, маслины, оливки. Помидоры, острые перцы, кислинка маринадов делает вкус фасолевого супа поярче и богаче. Список ингредиентов в конце видео. Фасоль замочить в кипяченой воде на всю ночь, с утра промыть и сварить. Лук почистить, нарезать тонко полукольцами. Чеснок почистить, нарезать тонкими пластиками. Морковь вымыть, очистить, натереть на терке. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Петрушку вымыть, нарезать мелко. Масло налить прямо в кастрюлю, где будет суп, прогреть, обжарить в нем подготовленный лук и чеснок. В кастрюлю к обжаренным овощам добавить сваренную фасоль, морковь, сахар, нарезанную петрушку, хорошо перемешать, Залить горячей водой так, чтобы она покрыла все овощи. Готовить под крышкой на небольшом огне минут 15. Добавить соль, перец. В каждую тарелку добавить свежей зелени и лимонного сока. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество. Далее. Сухая фасоль, 250 грамм. Лучше брать белую фасоль, чеснок, 4 зубчика, оливковое масло, 150 грамм, лук репчатый, одна штука, луковицу необходимо взять крупную, морковь, 2 штуки, сахар, половина чайных ложки, петрушка, пучок, одна штука, соль, по вкусу, перец, по вкусу, лимонный сок, по вкусу, количество порций, 3. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны, Удачного дня!